Всем привет друзья, Барселона продолжает громить своих соперников, Левандовский это лучший трансфер Барселоны за последние годы, Дембелес закрывает мне рот, ну а Гави это просто нечто. К сожалению, обзор на первый матч Барселоны в Лиге Чемпионов я не смог записать и, скорее всего, видео будет выходить редко, на это есть определенные причины. Но одновременно с этим я постараюсь улучшить качество, сделать больше какой-то аналитики, нарезок с игры и, в целом, сделать выпуски более длинными и информативными. Этот не в счет. В общем, думаю, вы меня поняли. Так что поехали. Итак, стартовый состав не очень-то основной, потому что впереди Бавария. Очень важный матч, это настоящая проверка, и поэтому Хави дает отдохнуть Левандовски, Дембеле, Фати и другим игрокам. Из интересного здесь, конечно же, Белерин, который дебютировал за Барселону. Первый тайм в целом был не очень интересен, тактически тоже ничего особенного, местами Кадис прессинговал, но чтобы рискнуть, конечно же, нет. Барселона не особо понимала, как вскрыть оборону соперника, хотя моменты были. Рафиния попадал в штангу, Ферран мог забивать, если бы был быстрее, Депай тоже мог забивать, но не получилось. В принципе, первый тайм все сыграли достаточно неплохо, кроме Ферана. К сожалению, ну все очень медленно, Ферран и так был не особо быстренький игрок, но после травмы стало еще хуже. Возможно, пока что он просто не в форме, будем надеяться на лучшее. Все остальные, как и Белерин, который дебютировал за Барселону, сыграли неплохо, кроме атаки. Атака в первом тайме была в каком-то ступоре, только Рафиня понимал, что нужно делать, куда двигаться и как работать с мячом. Депай что-то пытался, но, к сожалению, не очень. Феран это прям труба, труба, которая не знала, что делать в первом тайме. Возможно, это связано с травмой, поэтому не будем спешить и надеемся на лучшее. Вот такой вот немного скучноватый первый тайм. Во втором тайме Барселона стала еще больше контролировать мяч, Кади стал больше открываться и гол пришел уже на 55-й минуте. Рафини отдал прекрасную передачу. Гави, настолько этот парень меня просто удивляет, я даже не знаю. Столько работы. КПД Гави – это половина Барселоны. Вот если отбросить все шутки, то Гави в последнее время – это очень важный механизм Барселоны. Очень важный. Он во многом отвечает за прессинг, прессинг в атаке, во многом отвечает за оборонительные действия и за контроль мяча. Гави это жемчужина Барселоны и с таким темпом это будет один из лучших полузащитников в современном футболе. Де Йонг, кстати говоря, забивает, о нем мы немного позабыли, но Де Йонг забивает и в целом голландец провел очень достойную игру. Тут нечего добавить. Сразу же после забитого мяча выходят Педре, Дембеле и Ливандовский. Роберт, конечно же, забивает. И ну кто-то же реально сомневался в этом трансфере. Я об этом уже говорил и сейчас скажу. Левандовский это самый лучший трансфер Барселоны за последние годы. Высочайший уровень. Игрок мирового класса. А то, что в следующем голе Роберт взял, протащил, не пробил, а отдал на фати, говорит о том, что Левандовский полноценно отдается команде. Не себе, а команде. Красавчик. Ну а Дембели в последнее время закрывает не рот. Просто потрясающая игра против Виктории, и здесь тоже очень хорошо. Нет тупого дриблинга, передержки мяча или еще чего-то. Нет, при Хаве Усман стал на самом деле сильнее, и если Дембеле продолжит в том же направлении, я буду только рад. Бавария, готовься. Что думаете вы? Ставьте лайк, если понравился ролик, ставьте дизлайк, если нет, подписывайтесь на канал и любите футбол.